Изготовление прутков из остатков литниковой рамки одна из базовых модельных технологий. Для работы нужна обычная свечка. Отрезок пластика равномерно нагревается над пламенем и аккуратно растягивается. Нагревать пластик нужно до того момента, пока нагреваемая поверхность не станет глянцевой. От скорости движения зависит диаметр прутка в итоге. Чем быстрее движение, тем тоньше получается нить.